Многих людей эти вопросы действительно по-настоящему беспокоят, даже мучают их, и пока они не найдут ответы на эти вопросы, они не могут успокоиться, не могут найти свое место в жизни, тем более они не могут найти свое предназначение или миссию. Чтобы ответить на эти вопросы, кто я, откуда, для чего я пришел на планету Земля, какая моя есть настоящая природа, кто я есть на самом деле. Чтобы ответить на эти вопросы, существует масса различных техник, практик. И на пути родных душ эти практики также есть. Мы называем их РД-практики. Многие из этих практик, абсолютное большинство, практически все, они будут представлены на фестивале. Совсем скоро, уже через несколько дней, фестиваль стартует. А до сих пор приходят новые заявки на фестиваль, до сих пор люди интересуются, задают вопросы. И поэтому, если вы подавали заявку, еще не оплатили регистрационный взнос, торопитесь, списки уже формируются. Так вот, для того, чтобы ответить на эти вопросы, кто я, для чего и какое мое предназначение, есть огромное количество различных практик и техник. И на фестивале мы хотим сказать, это новость. До сих пор мы об этом не говорили, и, может быть, кто-то еще на сайте не видел. Буквально несколько дней тому назад мы разместили на сайте информацию, что на фестивале у нас будет специалист регрессовок, который будет проводить индивидуальные сеансы с теми, кто пожелает, для того, чтобы погрузиться в прошлые жизни, для того, чтобы погрузиться глубоко, подсознательное, и возможно, возможно даже, кто-то может вспомнить не только свои прошлой жизни, но и, допустим, инопланетные воплощения. Такое тоже бывает, мы об этом немного говорили. И все эти практики, в том числе и регрессии они помогут вам найти ответы на эти вопросы, кто я и для чего появился на планете Земля. Но не просто так мы будем проводить эти практики, а хотим объявить, что на фестивале, мы будем говорить о начале нового, очень большого проекта. Этот проект будет нацелен конкретно на выполнение той задачи, того запроса, чтобы вы находили себя, свое предназначение. Этот проект будет стартовать на фестивале, он уже там начнется. Вы уже можете, все, кто будет участвовать в фестивале, вы уже сможете принять в нем участие и на самых льготных, на самых а, доброжелательных условиях, так сказать. А это будет начало большого проекта, который будет, я так думаю, что он продлится в течение нескольких лет, потому что проект очень масштабный, и в этом видео коротком мы не сможем о нем рассказать, подробно мы будем говорить на фестивале. Этот проект будет рассчитан на несколько лет. Этот проект носит одну очень главную задачу. Решить эту задачу. Вспомнить себя, кто я есть, откуда и для чего я пришел на планету Земля. Вспомнить свое предназначение, свою истинную природу. Совсем скоро, наши родные, мы с вами встретимся на фестивале. Буквально остаются считанные дни. Можно по пальцам посчитать, когда мы сможем обняться сможем почувствовать вновь эту прекрасную силу, силу любви, силу света и силу нашего единого родного круга. Вы знаете, мне хочется обратиться к мужчинам, потому что достаточно много мужчин, которые также идут путем любви, идут путем родных душ. И хочется обратиться к вам, дорогие мужчины. Мы прекрасно знаем, что каждому мужчине, который идет путем любви, которому близок этот путь, не просто нужна женщина, а нужна своя женщина, которая несет в себе тоже энергию. Энергию любви, энергию парного потока. И путь родных душ, он не может быть просто путем любви. Это духовный путь. И на наши тренинги, на наши ретриты, и вот на фестиваль приезжают такие женщины, которые идут этим путем которые ждут также своего мужчину. И вы знаете, на самом деле такое чудо, что на каждом ретрите абсолютно на каждом без исключения встречаются родные души. Не то, что вот они встретились как мужчина и женщина и это сложилась пара. Родные души, просто родственные души. На каждом абсолютно нашем мероприятии. Поэтому мне очень хочется обратиться к мужчинам, которые может быть смотрят этот ролик и еще думают, сомневаются приезжайте на фестиваль, потому что именно там вы почувствуете, как много женщин находится в этом потоке. И если вы встретите, пусть не ту самую, не единственную, но вы точно встретите свою родную душу, с которым вам будет очень приятно общаться и вместе развиваться в одном потоке. Настоящих женщин и настоящих мужчин, мы так считаем, наверное, прозвучит нескромно, но тем не менее, мы так действительно считаем. Настоящих мужчин и женщин а нужно встречать именно на таких мероприятиях, и на таких мероприятиях, как родные души, тем более на фестивале, где будет много участников, где будет огромная энергия любви, энергия любви родных душ, энергия вот этого потока. На таких мероприятиях и нужно встречать свою родную душу. Нужно узнавать, как это действительно на самом деле встретить, полюбить свою родную душу и почувствовать от этого настоящую любовь. Поэтому, конечно, естественно, присоединяясь к пожеланию, даже к призыву Шанти, мужчины, обязательно приезжайте. Вам будет не только интересно, вам будет не только очень познавательно. Вы, я могу сказать, 100 вы получите уникальные, совершенно уникальные. Ждем вас, ждем вас их друзья. До встречи, родные. До во встречи. имя любви, во имя света и добра в нашем общем потоке. До встречи на фестивале.